Людям иногда кажется, что для того, чтобы было так, как я хочу, чтобы было, по-моему, для этого нужно очень сильно стараться, очень сильно доказывать этот момент и как-то практически воевать с миром, чтобы мне позволили быть собой. На самом деле все наши преграды в голове. Позвольте себе просто здесь побыть, собой, и вообще сесть и подумать, такой, как я, это кто? Настоящий это кто? По-моему, это как? А что я хочу, чтобы было? Как я пойму, что уже есть то, что я хочу? а Что должен сделать другой человек, чтобы было по-моему? Как он это должен сделать? И когда вы подумаете над этими вопросами более предметно, и у вас будет в руках путеводная карта вы сможете и другим рассказать, куда вы идете, и себе рассказать, куда вы идете. Бывает иногда так, что пока мы думаем над тем, как я хочу, по-моему, желание отпадает, чтобы так было. Такое иногда бывает. Но бывают такие желания, которые очень страшны, несмотря на вопреки всему и так далее, и тому подобного рода вещи. Очень хочется, чтобы было в нашей жизни. Это и есть истинные желания. Попробуйте себе это позволить. Иногда, начав двигаться в этом направлении, появляются еще другие возможности, и что-то типа такой фантастической истории, когда начинаем двигаться, и внутренний голос как будто понимает, «А, ты меня слышишь? С тобой можно говорить по-взрослому, по-честному». И начинают возникать какие-то интересные моменты в жизни. Поэтому попробуйте понять, что вокруг вас нет никаких врагов. Вы тоже не враг сам себе. И то, что вы хотите, можно сделать. Просто подумайте, как. А действительно, если вы задушите всех, кто вам сказал «нет», и тогда наступит счастье, и вы сможете делать, как вы хотите, и в конце маленькая история. У меня есть одна клиентка, у которой было очень много претензий к одному из своих родственников. Родственник был в возрасте, и он, естественно, умер. И знаете, ее сейчас очень удивляет простой факт. Она так и говорит – вы знаете, я думала, когда он умрет, все закончится. Странно, но почему-то все продолжается. Да, нам очень нравится выбирать виноватых, их бить, и к ним очень много претензий предъявлять. Но каждый разведенный сталкивается с тем, что все мужчины одинаковые, все женщины дуры, а свой ребенок, это отдельная история. Поэтому все претензии к тому, кто сидит в пруду. Где-то здесь у меня даже есть такое видео.